Приветствую, с вами Сергей Бердачук. Сегодня хочу поговорить по продажу при помощи email рассылок. В общем-то, не все используют эту технику. Особенность именно в том, что вы работаете с определенными сегментами аудитории. Я вообще когда-то давал уже курс, если зайти в продукты, обучающие продукты. Здесь в списке есть курс, продающий email рассылки для клиентов. Я когда-то уже достаточно подробно рассказывал про email рассылки Много-много видео там записано. С детальным описанием. Но тема, в общем-то, достаточно актуальна. И сейчас, как вообще правильно работать. Техника обычно такая. Мы пишем статью на сайте или какое-то видео записываем, в котором даем интересный материал. Эта статья делается в рассылку вдается. Если зайти, например, вот я молчим вам пользуюсь, если открыть письмо. Вот я сделал письмо, которое дублирует эту статью фактически. Но во-первых, она должна быть интересная. Если вашу рассылку никто не читает, то и продаж не будет. Поэтому надо писать интересно, надо писать захватывающе, включать туда интересные материалы именно для клиентов и полезная, очень важная штука. Так вот, статью мы разрезаем, видите, и стараемся сделать так, чтобы человеку было интересно кликнуть и почитать дальше продолжение. Но я хочу сказать, что так делать постоянно не стоит, потому что люди, ну, не все любят вот эти переходы, но, тем не менее, если действительно материал интересный, если вы вначале удали, удалось зацепить, сделать зацепку, которая заинтересует людей, они перейдут на сайт. И дальше на сайте идет уже переход, вот продолжение этой статьи И дальше идет призыв Призыв то, что Все эти варианты Продающие, я рассказывал в книжке вот, Читайте в книге, видите ссылка Книга «Как продавать в интернете» Она в общем-то посвящена Применению контекстной рекламы В различных целей. Не только для привлечения клиентов Но и для... Она достаточно большая Много-много фишек я в ней рассказал Но основная фишка Контекстной рекламы не только в привлечении клиентов, но и в тестировании ниш, и в тестировании ваших коммерческих предложений, в тестировании вашей рекламы. Просто для оффлайн-продаж, для продаж, например, для тех же магазинов одежды, например, да неважно каких, электроники, что угодно, вы создаете предложение, создаете видео, какой-то материал. Как правило, бизнес можно сделать презентационную страничку, не обязательно это должен быть прямая продажа интернет. Интернет-магазин не обязательно создавать. Можно сделать интернет-витрину, где просто рассказать о ваших продуктах, о а возможно какие то предложения и, например, на какое-то действие. Либо же подписаться в рассылку, либо же заказать звонок, либо же посетить ваш магазин со скидкой. Ну, аферу вы предоставляете. Так вот, контекстная реклама позволяет оттестировать эти ваши объявления и получить наибольшую реакцию. И особенность именно в том, что она, в общем-то, по цене получается дешевле чем оффлайн методы то есть вы предварительно можете оттестировать понять ну скажем так можно сделать штук 50 вариантов объявлений оттестировать их по каким ключевым фразам реагируют люди на ваш бизнес на ваши конкретно предложения и дальше мы уже под эти фразы то есть они у нас в интернете оттестированы, мы смотрим, что люди не интересуются и они реагируют на ваши предложения. А дальше эти предложения уже переписываем. Я опять же тут где-то давал, если поискать, как сделать листовку. На сайте есть статья по этой, даже наверное не одна статья, как правильно вот как сделать рекламные листовки, две статьи как минимум у меня есть, в котором расписана формула ОДП афер, ОДЦ афер. Дедлайн и призыв к действию, call to action. Афер – это само предложение. Дедлайн – это какой-то ограничитель по времени, потому что, в общем-то, он очень сильно влияет на конечные результаты. И call to action или призыв к действию, формула ДП. ОДЦ. Приходите, позвоните, сделайте, как тестировать. Я достаточно подробно рассказываю в книжке. Опять же используйте еще в очень классная штука я много про него рассказывал тоже на сайте есть можете найти материал в поиске Но как посмотреть конкретно вот по вот этой акции сейчас мы давайте вернемся возьмем адрес той страницы создаем в яндекс метрике заходим в вебвизор и у него есть фильтр добавляем условия по страницам входа и у вас получится результаты по вашей маркетинговой акции. Вот что вы делали. Вот, кстати, тут видно, что были определенные конверсии. Видите? То есть цели, опять же, настраивайте цели. В книжке я рассказывал, как настраивать Google аналитики, в Яндекс.Метрики цели для отслеживания. Действительно сработали действия или не сработали. Вот видно. То есть, да, просмотры тут Есть. Ну, достаточно большой процент все равно остается просмотров, которые по много страниц. И выполнилось нужное мне действие. То есть можно посмотреть, что люди делали конкретно, как по страницам ходили. То есть, вот они зашли. Ну вот видно цепочка, видите? Прошли на страницу, конкретно страницу из e рассылки, а потом пошли на страницу Как продавать в интернете. И, возможно, в дальнейшем это было завершено нужным мне действием, то есть покупкой книги. На этом все на сегодня. Применять эти техники удачных вам продаж. Это сайт Больше продаж.ру. С вами был Сергей Бердачук. До свидания.